кум Новый миф. Морозная свежесть. Ему и летом мечтает об этом. Да что вы творите? Но мы же Варвара, что то ждал? Может пора завязывать с этим? Я думал ты этого не скажешь. Здравствуйте, господа. Сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать про то, о чем говорить обычно не хочется. О неудачах. Начну, пожалуй, я. А я вообще не а... <свари> Когда-то я был необъятной колониальной державой. Про меня говорили, что надо мной никогда не заходит солнце. Однажды колония в Северной Америки сказала, что выросла и больше не хочет жить у меня. Я ему хотел дать позатыльник, чтобы глупости не говорил. А он сказал, что я ему больше не отец. Вот так будущие США подали плохой пример для остальных моих колоний, и я постепенно развалился. Ой-ой-ой, какие мы нежные, даранимые. У меня вечники, косики происходят. Вот в начале 20 века у меня случилось приступ Шизаврени. Одна личность хотела царя, а вторая коммунизма. Я хотел отлежаться, отошел от всех дел даже из вами выше, хотя это мне дорого стоило. А Великобритания решил мне подгадить и вызвал для обострения приступа. по мне, мне победила личность коммунизма. А в итоге это, этому никто не был рад. Даже я в итоге до сих пор прайс умел. Вот так всегда помогаешь им, а им в итоге не нравится. Я тоже из крайности в крайность бросал, вот в середине 20 века решил показать всем, что в Европе хозяин. У меня бы все получилось, но я решил сыграть в Андрею и пошел мечом на Россию. Уж больно вкусная осмотрелась красное спелое наливное коммунистическое яблочко, в итоге такая греб, что раскололась на две части за целых 50 лет а в итоге ты все равно стал хозяином Европы. Моя годыня сыграла со мной злую сутку. Я делал все, чтобы стать хозяином в Китае, в Корее, в Сибири, в Тихом океане. Я сделал самые пальцы и страстные военные корабли в мире, но хитрый ССА обманул меня своими авианосцами и подводными лодками. Мои самураи бесполезно утонули. Мне бы сдаться, но я был упрям и получил два ядерных клеток, которые до сих пор тесутся в непогоду. Ты же первый начал, вот и не сжалайся теперь. Это было так давно, но я помню, как я был еще большой империей, больше, чем в Великобритании, золото тикало рекой. Я имел все шансы даже сделать Великобританию своей колонией, но дважды проснулась просто и получился генетический брак, а великая армада была отправлена на дно англичанное. Золото развратило меня. Я стал слабым по Великобритания щипал меня, как лифт. Эх, славные пиратские денёчки. Неудачи, говорите. Для вас садится. лучшая держава на свете. У меня самая большая армия. Я изобрёл все, что вы сейчас используете. Только мне принадлежит право установить демократию там, где ее ценности попирают. Моя валюта ценится и котируется. Ведь те... Вы каждый день пользуетесь моими тафарами и изобретениями. Вы все зависите от меня. Вы меня не сможете ничем достать. Я это великий США. Итак, я создал кольцо власти. Тот, кто наденет его, получит безграничную власть над миром. И теперь на моё. мо. Ты дебил? У нас рухнет. Hello, Darkness, my old москва пришло время платить дань пошел отсюда что ты сказал я сказал пошел отсюда